Что-то сегодня какой-то нудный день, нету ни нарушителей, ни гонщиков. Кстати, да, что-то подозрительно тихо, мне кажется. Видишь там, вдалеке, черная машина едет. Да-да, вижу, что-то движется. Ну-ка тормозни, вдруг это наш сегодняшний шанс на премию? Хорошо, сейчас проверим его. Здравствуйте, я генерал-лейтенант Данил Карусаков. Придавите ваши документы и документы на ваше авто, все как полагается. Здравия. Хорошо, я сейчас поищу в бардачке. А, вот нашлись документики. Держите, пожалуйста. Так, ну вроде все в порядке. Только скоро придется переоформить заново страховку. А так все хорошо. А, Что-то еще нужно вам показать, или я могу быть свободен? Да, будьте добры, покажите ваш багажник. Так, хорошо сейчас покажу. Ага, тогда будьте добры, пройдёмте к багажнику. А что это у вас там беленькая под накидкой? Снимите ее, пожалуйста. Ну вот, вроде обычный стиральный порошок. Ага, никуда не выходите, сейчас я вернусь. Только листик бумаги возьму и запишу для родных название. Слышь? Тут, короче, как сказать, наркота у него, походу, надо бы его покануть. Опа, походу наш клиент. Только ну ка подойди иди еще, побеседуй с ним. Надо бы как-то повязать его. Так точно, сейчас все сделаем. Гражданин, можете выйти на минутку за авто? Документики заполнил все. Хорошо, секунду. Всем постам, у нас ЧП, нападение на сотрудников. В машине также было обнаружено много наркотиков, преступник вооруженной и опасен. Так точно, ситуацию поняли. Высылаем к вам подкрепление и карету скорой помощи. У вас тут произошло? У него кривое ранение. Преступник скрылся. Отвезите его в больницу срочно. Я вас понял. Сейчас мы его госпитализируем. Хорошо. Сейчас мы вам поможем. Выдержитесь. Здравия. Что у вас по ориентировке на преступника, который скрылся? Здравия. Преступник, к сожалению, скрылся. Его объявили в розыск. А что по ориентировке на машину? Что-то есть? Да. К счастью, мы включили этот день регистратор. У нас есть запись. КВД, пробейте по базе данных авто на номерах Сергей. Три семерки, Сергей Анатолий, четвертый регион. И узнаете все о его владельце. Так точно. Приняли. Как узнаем информацию, скинем вам на КПК GPS-трекер. Конец связи. Вас понял. Жду. Конец связи. Вот нам на пока отправились данные преступнику. Авто принадлежит некому Никите Струмугу. Проживает в селе Горель. Быстро собираем состав и на захват. Медлить нельзя. Всем постам ГУВД. Срочно собрать состав в КПП. Выезжая на захват преступника. Кажданин, сложите оружие и не сопротивляйтесь для вашего же блага, иначе мы откроем огонь на поражение. Ну чё, тварь, попался? Теперь ж ты точно сядешь двойне. пошел быстро. Да ладно вам, товарищи менты. Я вас понял. Не кипишуйте. Еду я. Сдаюсь. Может что, прыгался, щенок криминальный? Всю твою жалкую банду мы уже нашли. Их скоро привезут, как и тебя. Семью мою не трогать, мусор позорный. Ты будешь приговорен к 20 годам лишения свободы. Уводите эту сволочь.